как найти наилучший индикатор на биржевом рынке. Где же тот золотой ключик, тот Грааль, который все ищут и не могут найти? Давайте сегодня попробуем это определить. Я всех приветствую, с вами Максим Пистолетов. Ищем индикатор Грааль. В первую очередь давайте разберем, какие существуют типы индикаторов. Но можно выделить самых основных два типа индикаторов. Это трендовые индикаторы. Индикаторы, которые нам показывают, когда рынок движется в одном направлении, когда он образовал тренд. Это наилучший момент на биржевом рынке, когда можно заработать денег. И чем длиннее продолжительный тренд, тем проще зарабатывать эти деньги. И второй тип индикаторов это контртрендовые индикаторы. Это индикаторы, которые предсказывают скорый разворот рынка, и задача индикаторов, чтобы вы по ним вошли в тот момент, в который рынок начинает разворачиваться и будет двигаться в обратном направлении. Данный способ гораздо более сложный, и заработать на контртрендовом движении также такие же большие куски, как на трендовых, никогда не получится. То есть это более короткие индикаторы. И которые требуют применения как правило стопов и профитов и иногда выделяет еще дополнительно два типа индикаторов это индикаторы которые подтверждают наличие тренда как правило при помощи этих индикаторов вы увеличиваете размер своей позиции и тип индикаторов фикси... по которым вы фиксируете прибыль индикаторы могут находиться в двух типах одновременно это может быть и трендовый индикатор, который подает сигнал на вход в тренд. И по этому индикатору также можно фиксировать прибыль. Ну давайте разберем примеры, которые относятся к каждому из приведенных типов. Итак, трендовый индикатор. Ну типичный пример. Это скользящий средний. Давайте ее посмотрим. У нас открыт терминал QUICK. Давайте используем QUICK как более распространенную торговую систему здесь во всех торговых системах построение и принцип работы с индикатором он абсолютно одинаковый итак смотрим как правило используют не одну а две скользящих средних это более эффективный вариант и мы видим что пересечение двух скользящих средних это сигнал на открытие короткой позиции мы здесь открываем short и находимся в этой позиции, когда индикаторы до тех пор, пока индикаторы не пересекутся обратно. Соответственно, весь вот этот кусок от одного пересечения до другого пересечения обратного – это наш профит. Чем дольше рынок находится в состоянии тренда, тем больше профит мы можем заработать при помощи данного индикатора. Следующий индикатор – контртрендовый. Давайте возьмем классический пример контртрендового индикатора. Это индикатор Stochastic. Мы в данном случае не будем вдаваться в подробности. Дальше в видео я скажу, где подробнее посмотреть по каждому из индикаторов. В данном случае мы просто приведем пример. Индикатор входит в зону перекупленности. Это сигнал на открытие короткой позиции. Индикатор входит в зону перепроданности. Это сигнал на открытие длинной позиции. То есть мы можем в данном случае даже использовать реверсную систему, переворачиваться вверх и вниз. И соответственно дальше. Индикатор снова в зоне перекупленности, открываем короткую позицию. Индикатор в зоне перепроданности, открываем длинную позицию. Вот по такому принципу нужно торговать при помощи контртрендовых индикаторов. То есть мы всегда пытаемся угадать разворот рынка как правило, контртрендовые индикатор требует наличия стопов и профитов. Следующий тип, про который мы говорили, но это уже не основной, как бы их можно считать дополнительными, это индикатор, подтверждающий наличие, подтверждающий продолжение тренда. Но в данном случае есть сигнал пересечения нулевой отметки по индикатору гистограммы МАКДИ. Мы где-то здесь заходим короткую позицию и дальше возникает сигнал появление растущих свечей и снова падающих вот этот сигнал появление снова падающей свечи при этом индикатор гистограмма ниже нулевой отметки это сигнал на открытие дополнительной позиции то есть по данному сигналу рынок продолжает находиться в нисходящем тренде ну и действительно в данном случае После этого сигнала рынок еще прошел какое-то направление вниз. И только после этого по сигналу пересечения нулевой отметки снова разворачивается. Эти сигналы менее надежные. Не всегда их применяют. Есть другие сигналы, которые ну, не связаны с индикатором. Это, например, касание там, скользящей средней при возврате цены, при временной коррекции. Но такой тип сигнала тоже есть и применяется. Фиксация открытой позиции по сигналу индикатора. Здесь тоже можно использовать индикатор стохастик. В данном случае, как правило, берут большие периоды. И сигнал опять такой же. Как только индикатор, мы находимся в состоянии какого-то продолжительного тренда, если индикатор заходит в зону перекупленности, то мы длинную позицию закрываем. Поскольку этот сигнал может подать подает сигнал о скором развороте, то есть вот мы стояли в длинной позиции и где-то в этой точке мы закрываем длинную позицию и больше уже ее не входим, пока не появится следующий сигнал от трендового индикатора, то есть только в данном случае закрытие позиции по сигналу стахастика. Теперь самый важный вопрос, а какой лучший индикатор выбрать? Запомните, у всех индикаторов есть недостатки, это либо запаздывание. Либо наличие ложных сигналов. Невозможно найти индикатор и подобрать параметр, который будет свободен от всех недостатков. И будет иметь только преимущество. Но есть простые правила, которые можно использовать при выборе индикатора. Во-первых, этот индикатор должен быть простой и вам понятный. И несмотря на то, что сигнал уже скользящий средний, уже всем Надоел и все считают, что он не рабочий. Тем не менее, это самый простой и достаточно легко настраиваемый на рынок индикатор. Который, тем не менее, используют все не только трейдеры, но и аналитики. и все, кто в той или иной степени связан с биржевым рынком. И этот индикатор должен показывать профиты на истории. Чем хороший индикатор? Индикатор позволяет вам протестировать на истории вашу торговлю. И это его большое преимущество. Если какие-то есть... Вы работаете по формациям, то гораздо сложнее провести тестирование. А вот индикатор ⁇ это самый простой способ провести тестирование на истории и показать. Если на истории индикатор зарабатывал, то с большой долей вероятности он будет зарабатывать и в будущем. То есть это необходимые условия для того, чтобы данный индикатор использовать. Что можем предложить? на основе торговых индикаторов у нас есть комплект 11 торговых роботов которым мы отобрали самые надежные простые но проверенные временем индикаторы. мы сделали торговых роботов которые позволяют вам на сто процентов полностью автоматизировать вашу торговлю при этом есть возможность получения только сигналов то есть работать в режиме когда робот подает вам сигнал от любого из выбранных индикаторов а вы уже Решаете, где заходить и в какой момент более точно входить в рынок при помощи к примеру лимитированных заявок и данные один из торговых роботов заточены на возможность самостоятельного подбора прибыльных параметров на нашем сайте кб робот данные роботы находятся в разделе роботы комплект торговых роботов здесь вы можете подробно также посмотреть и ознакомиться с каждым но с основными индикаторами которые есть по каждому там параболик скользящие средние есть подробное описание что это за индикатор есть по ним видео есть особенность индикатора есть сигналы и формулы построения то есть по каждому индикатору который вы здесь найдете вы увидите и найдете подробное описание как он возникает как строится и как используется. А в разделе комплект торговых роботов для Quick есть список всех этих индикаторов. Торговых роботов 11, которые входят в комплект. И здесь вы можете подобрать для себя тот индикатор, с которым вы будете работать. Самое главное, что цена торгового робота 2900 рублей. И это полностью автоматизированная торговая система. Но рекомендую вам приобретать данных роботов в одной из версий вместе с курсом по подбору параметров, либо в базовой версии, куда войдет один торговый робот бесплатно и курс по подбору параметров. Премиум версия, самая оптимальная, это три торговых роботов и курс по подбору параметров, и вид версия, здесь уже в комплект входит все 11 торговых роботов и курс по подбору прибыльных параметров в чем преимущество данных систем что вы самостоятельно по готовым формулам вот если выбираете одну из трех комплектаций по готовым формулам сможете самостоятельно протестировать роботов и подобрать для себя оптимальные параметры на выбранном индикаторе с учетом риска и своих предпочтений то есть выберите торговый инструмент, который больше вам подходит, протестируйте его на историю и запустите уже на реальных деньгах с учетом того, что данный индикатор зарабатывал у вас на истории. Соответственно, если индикатор зарабатывал на истории, то вероятность заработка в будущем, конечно, в разы повышается. И вам не придется на своих деньгах подбирать параметры слепую и тратить свои деньги. Для тех, кто работает с терминалом MetaTrader 5, есть аналог 13 торговых роботов для терминала MetaTrader 5. Описание данного комплекта также есть на сайте. Раздел Роботы. Комплект торговых систем для МТ5. И здесь также приведены 13 торговых систем, которые относятся либо к трендовым, либо к контртрендовым системам. И некоторые типы относятся к смешанному типу, то есть могут подавать как трендовые сигналы так и контртрендовые сигналы спасибо всем за внимание надеюсь что после данного видео вы не будете гоняться за каким то несуществующим идеальным индикатором а возьмете простые и надежные индикаторы которые уже многие используют и просто подберете для них прибыльные параметры под текущую ситуацию на рынке при помощи нашего курса по подбору прибыльных параметров которые вы можете приобрести вместе с роботами вы можете самостоятельно периодически корректировать параметры и изменять параметр робота, потому что рынок постоянно в движении и рынок постоянно изменяется. И это принесет вам успех на биржевом рынке. Еще раз спасибо всем за внимание. До свидания.